Выдолбил из камня его. Короче, прям в камне лежал. Думал, шляпа какая-то. О, от него осталось. Всем доброе утро. У меня на часах половина шестого. Я нахожусь на трассе вообще короче поле и трасса и вот на таком жужике и он у меня короче не заводится на но... э, примотал прибор на веревку положил лопату под сиденье сам сижу на краешке там чтобы сидение не сломалось О, резина у нас черная проехал короче не много ни мало ну реально немного, короче. 6 километров. Да, было 7.0. 0.64.7.0 А сейчас 7.5. 5 Пять километров даже, не 6. И все, и он у меня заглох, короче. Деревня находится там. А трасса идет вот так вот вокруг, вон туда. Вон где вышка, короче, если видно вышку. И вот так вот дорога. Не знаю, что делать. Здесь копать негде, все он поросшее, заросшее, реально негде копать. Сейчас буду его мучить, может заведу. Китаец подвел меня, надо было мне его маленько подготовить. Такие пироги, короче, сейчас буду его делать, не знаю, что там с ним. Ну, предполагаю, что за поломка попробую ключи с собой есть посмотрим сделаю значит поедем туда не сделаю значит потолкаем туда вообще блин жопа конкретная ладно завелся не знаю куда ехать то ли копать то ли домой наверное поедем короче прямо еще ехать километров, наверное, 10-8. Посмотрим. Сломается, сломается. Короче, вызовем какую-нибудь машину. Будем грузить. Погнали. Едем! <связь> Вообще, блин. Что-то колесо виляет. Едем потихоньку там 50 километров в час. Короче, что-то он не это не тянет, ни хера. Ну, думаю, доедем. Обратно, не знаю как. Надо поехать посмотреть. Может там поле скосили, Покопаем сегодня. короче доехал я. поле вспаханное вот одно сейчас даже дойдем время около 6 утра вот такое поле здесь мы уже были но не по похоте. сейчас походим посмотрим а вообще надо вон туда вот что-то я снимаю. Вот где поросло. Туалет стоит. Здесь, кстати, памятник. Я уже показывал. Здесь раньше деревня была. Вот так вот шла, короче, улица. Прямо. Вот. И... А там была старая деревня. Когда еще этой не было. Вот здесь вот деревня, которая... Вон там была деревня, вон на том поле. Я вот, наверное, все-таки туда даже пешком схожу. А мопед страшно оставлять, потому что сюда часто ездят. Дорога тут есть, но она вот, короче, по траве. Если смотрите, вот трава идет, а дорога, короче, я вон с трассы вот так ехал сейчас по траве. Сейчас пройдемся здесь, полазим, потом я посмотрю, может даже сходим туда, там поковыряемся. Ну, спахали, это уже хорошо. Так что оставайтесь на канале, еще раз всем доброе утро. Сейчас я бахну чайку. Ох, на мопеде седулька какая хорошая. Взял с собой пожрать. Колбаски, хлебушка. Сейчас чайку выпью. Опс. А -а -а, кружку с собой не взял. Бегал-бегал по дому, думаю, что-то еще не взял. О, горячий. О. Главное, чтобы мопед не это не увезли на тракторе. Сейчас пойдем посмотрим памятник. Самому интересно просто. Батарейки надо поменять еще. О, я тут замотал его конкретно, короче, чтобы не потерять. Фу, комары. Это плохо. Фу. Остатки. но ну. да так сейчас распакуемся я к такой поездке вообще не готовился что-то всю ночь моргал моргал думаю поеду-ка я съезжу Мало ли, вдруг. Если честно, я не знал даже, что здесь спахано. Мне об этом никто не говорил. Это была надежда. Приезжаю, а тут реально вспахано. Обычно в такое время здесь сено стоит. Вообще прям вожжами замотал. Надо было это с собой цепь взять с замком, колесо пристегнуть. Ладно. Так, проверим. Давно не брал уже, наверное, месяц точно. Не, месяц нет, вру. Недели три. Нормально все. Все работает. Батарейки запасные есть. Нифига я попшикал в глаза себе, уааа Щипит Пойдемте посмотрим, а потом я пойду копать Здесь вот такие лавочки Только что-то такие высокие О Мне по пояс Выше пояса она по пояс да так вообще здесь все собираются короче каждый год что-то траву тут не косят обычно косят траву вот тут крапива не пройду вот такой памятник О, не увеличивает да он. Мне? Ага. Опс, опс. Они сражались за Родину. 1927, 26, 24. И он там тоже. Это местные жители этой бывшей деревни. За памятником обычно ухаживают. Сейчас вон трава по колено. Даже выше. Ну все, короче, пойдем. Да, трава большая, прям офигеть какая большая Так Все, начинаем копать Оставайтесь на канале, никуда не убегайте У меня раннее утро, у вас не знаю какое время Когда вы смотрите этот ролик Ну, надеюсь, что после перепашки Все-таки находки будут Каждый раз, когда мы здесь были, всегда находки были. Правда немного, но были. Потом сходим туда, у меня весь день впереди. Поехали. Комары падла. Только зашел на поле. Буквально вот сижу. Вот поле. И сразу упалась монетка, но она лежала сверху. Я даже не знаю, что за монета красная я как обычно без очков Сейчас попробуем сфокусировать 10 копеек я так понимаю рамочник наверное ну то есть совет однозначно но интересно только зашел сразу же показывал сигнал 45 Обычно это мои нелюбимые сигналы 45. Пойдем дальше. Все, наверху лежит. Сейчас пуговичку нашел. И вот сухая прям. монетосик. Сейчас я ее помочу. Слюной, блин. Воды нету с собой. Две копейки. Год не вижу. Ну, подумотанная, но сигнал приятный. Показывал 92. Копнул, короче, почти наверху лежало 89. Думаю, неужели монетка? Ну, это все равно прикольно. То есть, находка есть находка. Как ни крути. Вот так вот. Ранее утро. Солнце только встает. Только встало, вернее. Находочки есть. Поле большое. Ходить не переходить. Лайк! Ха -ха. Погнали дальше. Эту штуку нашел. Наверное, может, ручка какая-то. От чего-то. Как будто позолоченная. Отблескивает. Блестит желтым. Здесь не видно на камере Но Она желтеньким поблескивает С какими-то рисунками Скорее всего ручка от чего-то Тяжеленькая такая Сквозное отверстие Короче, хрень Идем прямо Вон там, короче, монету нашел И прошел вот так вот Почти до леса полосу Ни хрена нету Я вот сейчас полосу взял вот эту вот, уже иду Скоро опять до памятника дойду. А находок Нифига Ну, будем дальше ходить Хожу, короче Матерюсь Блин, что по-моему он вообще не фокусирует, да? Ну, извиняйте Ну, я, короче Хожу, матерюсь А тут на тебе И вот такая плямбочка Медаль По-моему, у меня Один в один такая же, да? Со Сталину Ой, нос чешется Да? Да, Сталин вот так вот, медалька Ну клево. А я уже весь изматерился, думаю, да ну нафиг столько пройти Бабочка летает, прям перед носом у меня И нифига не найти, то есть, ну, ну там советские монетки я не считаю Там одна копейка, то есть 10 копеек Одна империя, вот две копейки, и вот медалька попалась вот так вот, отличная находка, хорошая, товарищ Сталин. Короче, прошел я прям, ну до хрена, вот я подошел уже к памятнику, о, прям вот отсюда, от памятника до того леса, что-то прям, ну много, короче, вот туда и обратно прошел. И вот такие вот две находки, можно сказать. А остальное так себе. Наверное, я уже на ту поляну не пойду. На ту старую деревню. На следующий раз оставлю. Сейчас еще пройду, наверное, туда и обратно. Ну и там видно будет. Может еще раз проскочу. Может собираться буду. Ну давай. Фокусируйся, -мо. Короче, пятак нашел. Советский. Красавчик. Вот такие пятаки выпадают из земли. Кажется, как будто золото какое-то. А это не золото. Короче, все. Фокусируется, но плохо. Вот такой пятачочек. Красивый пятак. Вот какую штуку я нашел Какой-то знак С двумя автоматами Как там видно, не знаю Телефон плохо снимает, короче Как есть, так и есть Даже здесь закрутка он на месте Выдолбил из камня его Короче Прям в камне лежал. Думал, шляпа какая-то. О, от него осталась. Эта штука. Это вот. Такая херня. Какой-то значок. Стрелок. Отличный стрелок. Вот что. Вот такой Знак. Кого-то награждали а? Вот так вот Медальку сегодня нашел И знак Отличный стрелок